Белорусский президент Александр Лукашенко вновь обратил внимание республиканского правительства на необходимость снижения цены поставляемого в страну российского газа, заявив, что в год 75-летия победы в Великой Отечественной войне Россия продает газ в Германию значительно дешевле, чем в Белоруссию. «Вчера я получил информацию, что Россия продает природный газ в Европе в это непростое время до 70 долларов. 65 долларов – 68, но никак не 127 долларов, как для Беларуси. Какая здесь ситуация и обстановка? На что мы можем рассчитывать в будущем? Заявил Лукашенко, принимая в четверг премьер-министра страны Сергея Румаса. В свою очередь белорусский премьер выразил мнение, что республика имеет большие шансы договориться с Россией о снижении цены на газ. «У нас есть все основания показать на цифрах, что цена 127 долларов по доходности для «Газпрома» превышает доходность его поставок в страны дальнего зарубежья», сказал Румас. По словам премьера, на май запланированы переговоры по вопросу цены на природный газ с российским Газпромом. Белорусскую сторону будет представлять посол Владимир Семашко. Газовый вопрос в отношениях России и Белоруссии. 2 апреля Лукашенко заявил, что в текущих условиях цена на российский газ для республики должна быть практически в три раза ниже контрактной и составить. 40 долларов, 45 вместо 127 долларов за 1000 кубометров. Позднее Министерство энергетики Белоруссии предложило Газпрому снизить стоимость газа для республики в 2020 году. В настоящее время прослеживается ярко выраженная динамика снижения мировых цен на энергоресурсы, в том числе на природный газ. В данных обстоятельствах белорусская сторона инициировала перед ПАО «Газпром» вопрос о пересмотре в сторону снижения стоимости поставляемого в 2020 году в Беларусь природного газа, сказал министр энергетики Виктор Коранкевич 9 апреля. Он также заявил, что Белоруссия хочет покупать часть российского газа на бирже. В качестве одного из механизмов пересмотра предложена возможность покупки определенных объемов газа на биржевых площадках по конкурентным ценам, добавил министр. Белоруссия ежегодно импортирует из РФ около 20 миллиардов кубометров газа. Ранее Минск и Москва договорились, что цена поставок российского газа в республику в 2020 году сохранится на уровне 127 долларов за одну тысячу кубометров.